Международная конференция Опные фасады. Сам слоган трудно назвать излишне амбициозным, но он вполне отражает формат открытой дискуссии, которую приняли организаторы в 2013 году. На форуме выступали действительно лидеры белорусского оконного бизнеса: Торговый дом Промплес, Гомель-стекло, Бингентрейд, Рихау, Алюминтехно. Актуальные вопросы, предложенные модератором, задевали окончиков за живые струны ДШ и бизнеса. Все же полемика быстро выплеснулась за рамки регламента. У каждого спикера было свое мнение, подкрепленное цифрами и практикой работы. К примеру, крупнейшие игроки по-разному прогнозировали будущее. Например, реплика директора компании «Вингтин Трейд» Николая Стешица напоминала мне сцену из Рязановской новогодней ночи, когда ученый-лектор заявлял, если жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, это науке неизвестно. Николай Геннадьевич отметил, что если не произойдет существенных катаклизмов, то рост отечественного оконного сегмента составит запланированные 5-10%. Если же придет черная полоса, то нужно ждать падения в диапазоне 10-15%. Юрий Скрипко, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и логистике стекло в свою очередь подчеркнул, что в стране наметились позитивные тренды, есть куда стремиться. Но среднедушевое потребление светопрозрачной продукции в Беларуси в разы меньше, чем в России и Западной Европе. Не пришли спикеры к общему знаменателю по вопросам частного и объектного сбытовых секторов. Одни прогнозировали спад корпоративных заказов и возрастание удельного веса частника, другие придерживались прямо пропорциональной точки зрения, приводя к подтверждение весьма убедительные аргументы. На фоне красочного отчета представителей норм по поводу массового ввода «Евронорм» выступления спикеров звучали более чем пессимистично. Большинство из участников дискуссии уверены, что «Евронормы» Беларуси не по зубам. Связывали это в основном с неподъемными материальными затратами. Представитель Олиминтехна, заместитель директора по маркетингу Дмитрий Гудков отметил, что в чистом виде евро-норм нет ни в одной стране. Ведется их адаптация и в первую очередь под конкретные климатические условия. На самом деле белорусские зимы отличаются от итальянских или британских. Дмитрий Викторович также отметил, что треслевая наука хромает, доходит до того, что склады переполнены материалами, которые способны расширить рыночный ассортимент. Для этого необходимо лишь проведение нормативных расчетов. А ученые в ответ разводят руками. Мол, такая задача для них слишком сложна. В плане критики отраслевой науки коллегу поддержала Николай Стешиц при молчаливой поддержке аудитории. На вопрос, как обстоят дела у Беларуси с экспортом, каждый выступающий начинал спич с мажорной ноты, как будто сам себя убеждал в чем-то. Однако стандартное резюме большинства выступающих было ни в России, ни в Украине, и уж тем более в Европе нас не ждут». И тут же добавляли, что белорусское качество ценят в соседних странах и доля на внешнем рынке растет. По некоторым оценкам она составляет 10-15%. <музыка> Бурная полемика разгорелась по поводу ухудшения качества в частном секторе. Высказывалась немалая обеспокоенность массовым распространением некачественных продуктов. Дмитрий Гудков рассказал, что Олегтех практикует политику отказа от сотрудничества с фирмами, не прошедшими проверку на качество. Сегодня компания рассматривает проведение подобной аттестации и в оконном сегменте. Александр Приходько, глава представительства торговый дом «Промплекс Беларуси», настаивал, что ужесточение контроля качества, которое предлагало большинство спикеров, не рыночные методы и необходимо ввести страховку, так сказать, подушку безопасности от некачественной продукции. На что последовал жесткий ответ со стороны Николая Стешица. Нужно ввести юридическое определение качества. Отход от него в обязательном порядке должен обернуться финансовыми санкциями. Перевесило мнение, что именно ужесточение контроля качества является самым эффективным методом борьбы с недобросовестными производителями.